Mm -hmm. Так это будет падать. Есть ну вот это. А за видно? Ну что, приступаем? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. А, ну вот так получилось, что позавчера на 92-м году жизни ушел из жизни Томаса Альтеца. Это такой американский радикальный теолог, который, в общем, у нас, наверное, не очень сильно известен. Хотя книга вот в 1910 году перевод выходил. И о, я в любом случае думал о нем написать, и еще две недели назад даже здесь его как-то упоминал. И в общем, он включается в разговор, который я сегодня хочу вести. Но раз уж так произошло, я решил немножко как бы все переконсультировать и начать с него. Хотя, вообще говоря, я узнал о нем как бы постфактум, когда уже у меня какие-то соображения насчет атеизма отсутствующего Бога и прочего, сформировались. Я стал, что называется, гуглить, а что вообще на эту тему было сказано. И вот тогда наткнулся, что в 60-е годы было такое направление радикальной теологии, теологии смерти Бога, и так было несколько имен, в том числе, ну, наверное, один из самых крупных, это Томас Альтиса. В чем специфика его теологии? Да, ну, понятно, это протестантизм, причем такой самый радикальный протестантизм, который, в общем, совершенно отрицает всякого рода религиозность как таковую. То есть, в общем, у него там очень много плохих слов сказано про религию. При этом он говорит про христианство и хочет выделить то уникальное, что делает христианство христианством в отличие от всех остальных вероисповеданий, ну вот так как ему это кажется и если это получится, вот и у него оказывается, ну мы знаем более-менее классические ответы, которые состоят в том, что, ну то есть я, явным образом процесс воплощения и воскрешения они тут не случайны, они должны быть как-то названы, если мы будем говорить про христианство но вот акцент Альтицера состоит в том, что важным в христианстве является исключительно воплощение Бога в мир а не воскрешение и в общем воскрешение, можно сказать, это то, что он буквально на страницах этой книги отрицает то есть вот как бы до чего доходит наш теолог, он просто говорит о том что никакого воскресения не было и но было воплощение он опирается он не просто так как бы разводит свою теологию он опирается на Ницше и даже в большей степени на Гегеля потому что именно Гегель на страницах своей истории религии первый сказал про смерть Бога в таком как бы ключе в буквальном смысле и фактически это очень сложно различить позицию Альтицера относительно христианства и историю историю абсолютного духа у Гегеля то есть для Альтицера Бог начинает с того, что он есть вот тот самый абсолютный суверенный, внеположный трансцендентный Бог но оставаться в этом положении он не способен поскольку как и абсолютно Дух, да, он может быть только тем способом, что э, вбрасывает себя в иное, e только тем способом, что себя отрицает, что себя как бы вот в иное e okay. направляет. И он пускается в эту историю, он себя вбрасывает в мир, э, тем самым это место как бы трансцендентальное ос опустошается, и он сам себя, как говорит Томас Альтицер, опустошает, это вот кенозис, самоопустошение Бога в истории. Собственно, Абсолютный Дух да, он действует так же, он свою, свою как бы, вот, э, э, духовность, да, скажем так, отрицает тем, что вбрасывает себя в материю и историю. И, конечно, э, эта смерть Бога, она тут оказывается такой двоякой в том смысле что он умирает да но в то же время он растворяется в мире то есть альтицер он занимает такую промежуточную можно сказать позицию между представляет такой переход динамический от вот этого абсолютного суверенного мантеистического бога с одной стороны и пантеизма где бог растворен в мире с другой то есть мы имеем дело вот с таким движением постоянного перехода одного в другое. И, собственно, вопрос второй, который у меня возникает к нему, точнее, ну первый, хорошо, первый вопрос, который у меня возникает к нему, это именно насколько те события, о которых идет речь, они понимаются все-таки как уникальные исторические события. Ну, скажем, вот распятие Христа является ли все-таки для него каким-то сингулярным событием, которое действительно воплощает в себе вот это самоопустошение Бога, или, как у него на страницах книги тоже постоянно проскальзывает, это самоопустошение, оно протекает в истории, и оно продолжается, оно все еще идет. Да? То есть это бесконечное вот такое самоопустошение Бога, он себя опустошает, все никак не может опустошить, и мы свидетели этого. То есть вопрос в том, все-таки есть здесь история конкретная, да, или это вот какая-то такая история, не то чтобы абстрактная, да, но понятно. Есть, в общем, осталось ли здесь что-то от конкретного христианства, или мы, в общем, провалились в Гегеля. Тоже как бы можно попутно заметить, да, что, ну, это подзаголовок этой книги ⁇ Евангелие христианского атеизма ⁇ что он таким образом как бы немного оправдывает атеизм. То есть это интересная история в том смысле, что изнутри христианства кто-то встает на защиту атеизма. Впрочем, как бы она это не единственный пример, да, но достаточно громкий. То есть он говорит об атеизме не как вот, принято, так сказать, какой-то религиозной среде, говорить о некотором, ну, с некоторой горечью о десакрализации мира, упадке веры, упадке нравственности и так далее и тому подобное. А он приветствует это движение как раз как вот это самоопустошение Бога и как вот такое освобождение мира, которое, собственно, Бог в этом самоопустошении миру и дает. Вот такая интересная ситуация. Но помимо того, что я сказал по поводу неясности между Гегелем и Альтицером, между историческим событием и как бы вот такой историей, которая так сказать, во времени размазана и практически непрерывно. Что мне еще там смущает в его книге? Это то, что там присутствуют все-таки какие-то нотки такой оставленности, я думаю, неизбежной в такой конструкции теологической, какие-то нотки, ну, трагичности, я бы даже сказал, положения. Вот, может быть стейцизма ну и в центре книги достаточно много места уделено разного рода мистицизму У Уильяма Блейка вот про фигуру сатаны про то, про пятое-десятое в общем то, что как-то мне совсем не близко Вот, но это уже личные, может быть, вкусы хотя, с другой стороны именно они и толкают меня меня мыслить все немножко иначе и Раз вот так сложилось, что мы сегодня начинаем с Альтицера, я как бы буду пробовать отталкиваться от него, поясняя, что... Да, но, но прежде чем это делать, да, можно было бы ответить на вопрос вот Игоря Зайцева, который не пришел, так все-таки зачем же как бы атеисту заниматься этим вопросом? Зачем... быть, и да. на мой вопрос сразу же. Я не понял, вообще в этом оправдании ответа атеизму? В чем оправдание ну, атеизма, вот, ну, да, сложен, то, вот такой, да. это это как бы был Томас Альтцер такой да. богослов радикальный и оправдание в том, что это не является а, чем-то а, каким-то упадком, да? то есть, ну, еще раз с точки зрения верующего, да, а, а, атеизация мира естественным образом, ну, как бы, исходя из здравого смысла, должна означать некоторый упадок, да? некоторую как бы, деградацию, некоторую утрату веры, некоторую оставленность Богом. Yeah. Вот. Но если оставленность Богом, если как бы то, что Бог оставляет нас, при том, что при этом же одновременно растворяется везде, если вот это оставление, попечение о нас Богом является, собственно, действием Бога, и это является тем, что Он хочет и то, что Он делает для нас, на это нельзя кривитать, э, на это нельзя как бы жаловаться, это, в этом нельзя обвинять людей. То есть, если... Ну, это примерно так же, как вот, допустим... Хорошо, хороший пример могу привести, поскольку это гигиенская Мы история. Поняли, Сейчас, да. подожди. Да, э, подождите. Э, вот у Беньямина и у Адорны есть спор да, по поводу того, что происходит у нас, э, у них, да, с, с массовым искусством, с искусством, которое приходит в массы. Вот э, есть работа Адорна, есть работа... Беньямина, произведение искусства в эпоху массовой воспроизводимости и спор заключается в том, что если вот для Дорна вот это пришествие воспроизводимости это все некоторое ну как раз вот такая бесконечное отчуждение, опустошение и ну, не, деградация это будет не, не, не точно сказано, да, но в общем это есть некоторое движение упадка, то для Вениамина э, это оказывается тем что должно было произойти. то есть одновременно э, произведение искусства, как он пишет да, утрачивает свою ауру, Вот он вводит там это понятие и много о нем говорит допустим фотография там, еще что-то э, утрачивает ауру, но при этом оно станов... это произведение становится ближе всем. то есть аура состоит допустим в том, что оно всегда далеко, вот даже находясь рядом оно где-то далеко. Вот. Но утрачивая ауру, как бы, утрачивая сакральность, оно становится рядом с нами, со всеми, да, оно оказывается на открытке, оно оказывается на обложке книги и так далее. Вот. И в этом определенная демократичность, так сказать, коммунистичность, там, не знаю, в общем, какая-то светлая будущность для Беньямина обнаружилась. И я думаю, что здесь похожая история, то есть увидеть этот процесс, вот, с точки зрения христианина, как э, то, что и должно было произойти, и то, что надо благословить. Вот так, как бы, да, то есть, вот, да, мир атеизируется, да, можно ли так сказать по-русски. Я это благословляю. Вот странная, странная история. Но э, нам я интересно... просто хотел сказать, что вот это вот оставленность Бога ⁇ это практически радорассадная точка зрения если воспринимать э, христианство серьезно или в онкологическом плане, да, а не согласно там, на, на, церковному наративу, достаточно нечестно. Поэтому вот это. Ну, оставленность Богом, э, с Богом, свои, да, с Богом может быть по разной степени радикальности. Если Он оставил нас, но обещал вернуться, да, и мы ждем второго пришествия, и мы все находимся как бы во времени ожидания этого второго пришествия. Это одна история. А если, как здесь говорится, что никакого возвращения не будет, никакого воскрешения не будет, да, что все как бы, он умер на кресте навсегда, то это все-таки другая ситуация. вот, И она действительно не совпадает как бы с, с, с вот таким ну, ортодоксальным ортодоксальной христианской теологии там в общем, мы обвинения, раз... не обвинения а разные угрозы присылали там в общем <связывая> что мы до тебя доберемся а, ну, а, ну давайте теперь немного про атеизм да почему же как бы атеисту вообще стоит всем этим заниматься ну, чтобы про это говорить можно вспомнить опять же такого философа как Жанна Люка Мариона который ну, достаточно очевидную казалось бы мысль озвучил что Любое отрицание Бога, да, оно отрицает какого-то конкретного Бога, какую-то конкретную теологию. То есть э, атеист э, так или иначе всегда оказывается заложником того, что он отрицает, той конкретности. Он не может как бы отрицать Бога как такового, да, любого Бога, потому что, в общем, ну, нет такого понятия. И это означает, э, ну, то есть к чему это приводит? Это приводит к тому, что если там... Если говорят вот про, про какую-нибудь революцию, что почему же революция там всякий раз оказывается прерванной, и вместо там коммунистической революции получается буржуазная революция. Вот можно задать такой же вопрос, почему атеистическая революция в нашем мышлении все время оказывается прерванной, почему религиозная, почему теологическая, теологическая даже прямо скажем, почему она все время возвращается. Вот. — да, прошу прощения, а почему? Атеист не может отрицать э, Бога <coughs> вообще как идею. Почему он должен отрицать конкретного Бога в какой-то какой конкретной религии? Ну, как, поясню, как, как, да. Как, потому э, что, смотрите, как бы, ну тогда ему надо сформулировать самому эту идею. Вот тут два варианта. Либо он берет откуда-то то, что он будет отрицать. Он может взять совокупность всех имеющихся богов, да? И сказать, я отрицаю этого, этого, этого. Он может попытаться вывести что-то общее между ними. Да? Нет, вот. ну, если исходить из традиционной логики, что э, человек не должен э, доказывать существование чего-либо, а наоборот э, именно постулирующее, что-либо на нем лежит беременное доказательство, mm -hmm. то я очень легко могу сказать, что я не верю ни в каких богов. И, и тут уже мне должны предъявлять одного бога, второго, нет, третьего понятно. и пытаться обосновать его существование. А мне кажется, что фраза с моей стороны, что никакие боги мне не близки, они как-то нет. Как, это как, вы правильно все говорите, да, то есть вы говорите, мне никакие боги не близки. Это значит, что в общем как бы да, вы не включены в этот, в, в этот религиозный, не знаю, в это пространство религиозного. Но э, от того, что вы в него не включены, это никак, условно говоря, не мешает ему дальше развиваться. Да? То есть, э, ну, есть, есть такие, как бы знаете, атеисты активные, действующие, которые именно отрицают, которые не просто как бы Бураков. дистанцируются, да, а которые говорят, что вот как бы нет, этого Бога нет, и этого Бога нет, и вообще Бога нет. Пишут какие-то книжки, да, они достаточно смешные, как правило, вот типа каких-нибудь Докинзах, но ну, на самом деле есть, конечно, примеры и более... Бертран Рассо. Да, пускай. да, да, да, как правило, очень они очень-очень да. глупы оказываются в этих книгах, но э, так или иначе, здесь речь идет о том, что э, если мы хотим, чтобы некоторого рода теология которая здесь вот уже упоминалась до начала, да, теология власти, да, это и Карл Шмидт с его о, теологией о, и политикой, и, и, политика, и юрис, политической теологией, и юриспруденцией. Это в принципе, о, ну в общем, если мы хотим, чтобы теология к нам не возвращалась, в других каких-то дискурсивных практиках, философских, социологических, каких угодно, да, потому что достаточно глубоко проникло все это дело, то нам недостаточно просто эту теологию отрицать. Нам, на самом деле, необходимо, потому что отрицая одну теологию, всегда есть возможность как бы построить какую-то другую. Вы имеете, если я правильно понимаю, вы имеете в виду под теологией э, сакрализацию того или, или другого явления? Нет, я, я имею скажу, в виду... перестал верить в Бога, зато стал фанатичным, там, я не знаю... Нет, в... я имею в виду корпус некоторых... <с> Вегетарианцев. Нет, там, корпус некоторых антологических построений. То есть, о, корпус предста... представления о том, что, не знаю, есть первоначало, мир сотворен ну, и так далее и тому подобное, да? То есть... О... Вот есть некоторая конфигурация, которую э, достаточно некритично понимают под теологией вообще. Вот это, пожалуй, то, с чем я как бы, в первую очередь хотел бы бороться, когда говорят, допустим, христианская теология, ну, понятно, не вообще, всякий Восток, как правило, никто не занимается, все отбрасывают его, и он остается там в этом существовании. Ал, Ал, Алла где-то там а вот все занимаются христианством, да. но я имею в виду, в вашем понятии существование, вот как чего-то так сказать под спудом находящегося но все занимаются христианством, но все полагают, что в общем как бы христианская теология закончена что в общем это тот корпус идей концептов построения антологических с которыми можно работать как с чем-то данным, и, в общем, к ним можно уже как-то относиться только в смысле принятия или отторжения, или обнаружения их в чем-то. Вот. Но, скажем, вот такие радикальные теологи, они показывают, что не все еще завершено. И если мы, мы, атеисты, да, хотели бы усложнить свою позицию, для чего ну, представьте себе, вот вы пытаетесь э, открыть дверь, а, а там цепочка. И вот чем сильнее вы дергаете эту дверь, да, тем сложнее вам будет открыть, потому что цепочка натягивается. То есть, в общем, чтобы на самом деле освободиться от э, того литворного влияния теологии, которое обычно полагают, э, каким обычно его полагают атеисты. им следовало бы, напротив, как бы немножко ослабить вот эту цепочку, ослабить нажим и пойти навстречу в теологии. То есть, в общем, им самим нужно было бы заняться теологией. Им нужно было бы ее переписать и создать свою. Вот. Они создали. Ну, в общем-то, нет. В том-то и дело, что то, чем в основном занимаются атеисты, состоит в простом отрицании уже данного. Ну, вот смотрите, вам предлагают какую-нибудь теорию, не знаю, большого взрыва. А вы говорите, нет, она не верна, это все чушь. Разве вы что-то создаете в этом случае? Нет. Нет, почему бы вот. там вот. остальные гипотезы, они не предполагают такого жесткого... Но еще. понимаете, как бы создавать Отношилось. теологию, это что-то говорить о Боге. Вот в чем проблема. И так проблема атеизма состоит в том, что отрицая Бога, он лишает себя возможности продолжить этот разговор. Он как бы уже не может вернуться к этому... Ну, отрицаемому и, и и переписать это понятие нет его просто переформатировали <клев> материализме <клев> а, ну, вы ну в общем идея состоит в том что как бы это ни называлось да надо пересобрать практики атеизма агностицизма и а а а а а а веры так, чтобы получить нечто новое, что, с одной стороны, освободит нас от каких-то каких аффектов религиозного, которые в первую очередь являются мишенью, и справедливо являются мишенью атеистической критики. А именно, это ведь, как правило, ну, умная критика, она говорит не про... Не про какую-то, допустим, ну, дремучесть этих представлений, или неадекватность. Да? А умная критика говорит про то, что определенные религиозные представления могут, э, могут насаждать нам, допустим, некоторое чувство вины или чувство оставленности, или э, мы можем переживать некоторую зависимость. Да? То есть, вот есть ряд проблем бытийных, которые хотелось бы решить. Но для этого единственный способ – это пойти навстречу Богу и заново его ситуацию продумать. Но при этом не, хочется отказывать, ну, не стоит отказываться от того, что Бог не существует. Но вопрос его несуществования можно рассмотреть по-разному. Факт состоит в том, что вот коль скоро наша вся, вся наша мысль, вся наша метафизика, так глубоко пронизана вот этой теологией, про которую мы говорим, теологией власти, теологией абсолютного Бога, который вот должен быть, да, который в, существ... в сущность которого существование включается. Коль скоро это так, то вообще говоря, не существование Бога, Является чем-то удивительным. Это вот некоторое чудо. То, что Бога нет, это чудо. И э, предлагается его как чудо и понимать. Причем понимать его именно как э, религиозное чудо. Вот, да. ну, фу, ну, атеистический Бог его, по сути дела, нет. что он не потерял. Он да. существует ну, ну вот вы, смотрите. Вы, вы знаете, простите, да -да -да. пардон, известный господин Марков, который на Ютубе ведет просветительские передачи касательно антропогенеза, ну и, разумеется, отрицает существование какого бы то ни было создателя. Я обратил внимание, что он в каждой своей лекции, а лекции бывают коротенькие, 15 минут всего. Вот, там, вот, коротко рассматривает какой-то вопрос. Он непременно ссылается, упоминает что-то о Дарвине. Причем вот как, это, это, это очень похоже на э, текст, скажем, который выпустила Московская патриархия, э, комментируя какое-то событие в мире. Вот там, значит, то-то произошло, там, там где-то, там, террористы что-то взорвали, но как написано, значит, э, там-то и там-то у апостола такого-то. Вот, обязательно сослаться на Евангелие нужно. И также Маркову, который проповедует атеизм, он в обязательном порядке говорит, что а Дарвин это предвидел, у него еще не было никаких как бы, ископаний, а он это предвидел, ребята. Предвидел, Послушайте, давайте слушаем. Мы сейчас все заинтригованы. Да? Вот как бы, э, э, некое движение форм, которое трансформирует само себя, в общем, это как бы трансцендентальный заход в понятие, ну, как фигуру Бога. Но при этом каким образом воплощение? Да? Вот это как бы интрига, которая, наверное, решается. да? Ну, то есть, когда я закончу, да, станет ясно, что, конечно, ни о каком воплощении речи не идет. И, в общем, по ряду... По ряду по ряду моментов, да, я садиться на, на разных на полюсах, я как бы дистанцируюсь. Но какие-то очень важные вещи у него о, есть. Например, он там пишет о, о той реальности смерти, о, которую возвращает нам о, вот такое представление о смерти Бога и атеизм. Да, то есть, почему как бы атеизм хорош, да, о, почему это здорово, ну, здорово, почему это очень важно потому что с ним возвращается реальность смерти. То есть, как бы там ни было, какая бы посмертная участь в какой бы религии, как бы странно, ни была описана, все-таки такой как бы абсолютной реальности смерти, какую предлагает нам атеизм, ее не встретить. А поскольку, в общем, мы уже как бы достаточно образованны в этом плане вот, и знаем, что та степень реальности смерти, Которое мы имеем дело, она напрямую связана с, с глубиной серьезностью и реальностью жизни, в которой мы живем, что это, в общем, прикоснуться к одному есть прикоснуться к другому. Поэтому ну, действительно, этот его заход мне очень дорог. Ну, в общем, возвращаясь к этому ходу, который мы прервали, еще раз, для нас, для нашего мышления свойственно. Свойственно достраивать мир так, чтобы действительно на вершине было нечто единое, нечто объемлющее. Для нас свойственно предполагать, что если что-то есть, то оно с кем-то сотворено. С -с -с -с свойственно достраивать некоторую причину и так далее и тому подобное. Вот Вся эта история с антологическим доказательством Бога, она, конечно, возникает не на пустом месте. Это, в общем, такие чисто, можно сказать, математические процедуры, такие парадоксы теории множеств. И а, в этом смысле удивительно, а, если мы а, поверим в то, что нам говорит атеист, да, что Бога нет, удивительно, что Бога нет. Это является некоторым чудом. И предлагается а, принять это как чудо и а, задаться вопросом, да, таким как бы а, или вопросом Хайдегера если у него есть, почему есть нечто, а не ничто, тут надо спросить, почему есть ничто. Почему, почему Бога нет? И вот в этой ситуации, собственно, ход мысли, весь мой ход мысли состоит в том, чтобы ответить, что Бога нет благодаря Богу. В этом смысле, да, я повторяю Альтицера, вот, поскольку у него та же история, Бог сам отрицает себя. Только у Антицера, он именно самоуничтожает себя в истории. Он в истории, в этом а, развертывании, начиная уже с вот этого вот а, трансцендентного, абсолютного Бога, сам упустожает себя. Мне кажется, что вот такое построение, оно а, в конечном счете проваливает ситуацию, что единственный правильный путь пойти на некоторое на некоторую логическую ошибку, на некоторый парадокс, заявив, что Бог самопредотвращает себя. То есть Он самоотрицает себя совершенно специфическим образом. Он как бы проброс, пробрасывает свое всемогущество вперед самого себя, и, и Он не существует, потому что Он как бы себя предотвратил. И в этом смысле мир оказывается... Абсолютно, совершенно не сотворен. Мир э, возникает как бы в обход вот этого несуществующего Бога. Более того, э, Бог таким образом своим э, небытием, своей вот этой э, точкой отсутствия, э, Он дарует бытие миру. То есть, ну если вспомнить Хайдегера, его э, критику, э, критику э, метафизики, то проблема метафизики состояла в том, что основанием бытию полагалось некоторое сущее, то есть когда Бог понимается как сущее, как сверхсущее, и Он дает бытие всякому сущему, то мы, в общем, совершаем некоторую, ну простите, даже логическую ошибку. Мы мыслим бытие как сущее, и в общем, как бы мы снова должны будем спросить, а как же там обстоит дело с бытием? этого сверхсущего и так далее. Потому что у ну, там цикл лекций положения об основании, он говорит, что основание, последнее основание, это и есть бытие. А, и получается, что если мы... То есть теологическая, теологическая конструкция грешит тем, что она полагает в основание бытия некоторые сверхсущее. Что предлагается сделать здесь? Предлагается Положить в основание бытия сверхсущее, которое тут же себя как бы самоотрицает. То есть положить в основание бытия некое ничто. То есть ничто, отсутствие вот этого сверхсущего, которое бы занимало эту всевластную трансцендентальную позицию, только и дает возможность миру быть, так как мы его знаем так как он есть, то есть как бы в общем-то абсолютно свободным а, от начала времен до конца времен. ну то есть в общем это вопрос открыт, конечно, поскольку это событие вот само предотвращение, оно, оно естественно, поскольку как бы он пробрасывает вперед себя это всемогущество, оно никаким образом не локализовано во времени, да? оно в некотором смысле, не, оно не совершается, это не событие. то есть если вот мы с Сергеем Финогеном обсуждали, как раз Агамбена, его комментарии к апост... посланию Кремлина, апостола Павла, и там вот говорится много про события, которое делает невозможным всякое другое событие. Вот, события... События чего? Откровение? События, в общем, да, события. И <с hatte> события предшествия, да, ну, в общем... Вот оно, пришло, оно произошло и все, с этого момента никакого другого события быть не может уже Все находятся в этом подвешенном мессианическом или мессианском времени Так вот, мое предложение состоит в том, чтобы это самопредотвращение Бога мыслить как не событие Как вот то, что, ну то есть это тоже некоторый логический парадокс как то, что не произошло, и тем, что оно не произошло, и не происходит всякий раз, да? то есть, в общем-то, как бы мы всегда можем ожидать, знаете, как вторжение инопланетян, вторжение Бога. Мы все время под угрозой. Да, он может как бы вдруг возникнуть, вот, распространить мгновенно вот эту свою трансцендентальную власть и все. Вот. Но этого не происходит. Да? И в общем за это можно благодарить каждый день. В этом тоже стоит важный момент. Но возвращаясь к, к несобытию, да, вот оно не происходит, и оно не происходит. То есть нельзя полагать вот это событие, как мы привыкли, куда-то в начало истории, что вот Бог сам себя предотвратил и пошло, поехало, и мир там стал существовать. Нет. Почему? Потому что мы снова почему он стал существовать? Ну, я говорю, так нельзя мыслить. Нет, ну ты сказал, что Бог себя предотвратил. Нельзя и... нельзя мыслить с... так. Нельзя мыслить так, да. как будто Бог сам себя предотвратил и все начало существовать. Да. Так нельзя мыслить. Mm -hmm. вот. Потому что мы снова попадем как бы в некоторую. Потому что мы не сможем тогда мыслить Бога, как по-настоящему несуществующего. Так, теперь я вернусь как бы к той точке, которую я проскочил. Так извини, так с чего началось-то все? Так ни с чего, нет никакого начала, разумеется. Ну, мы сейчас не об этом. Вот. Мы, о, момент. мы о том, что вот э, то, ту мысль, которую я хотел бы донести, что вот то простое отсутствие, про которое вы говорите, да, вот Бога нет просто, его просто нет. И та, но, но есть, да, -то. Ну, ну да, да ну я имею в виду для атеиста, да, вот, И то простое отсутствие, что Бога нет. И вот эта ситуация его самопредотвращения, причем такого самопредотвращения, которое он произвел в совершенстве, да, то есть, которое он, ну, он постарался. Вот, он сделал так, что никаких понимаете, следов не было, потому что их не было изначально. Потому что, в общем, ну, он сделал так, что его и не было. И вот эти две ситуации, они... Ни феноменально, не даже, в общем-то, как бы мыслью, мы их удерживаем с большим трудом. Разли... Это различие. То есть это различие, которое ничего не различает. Такое э, различие, э, то есть внутри этого отсутствия мы можем мыслить и то, и другое. И здесь тоже присутствует определенная свобода. Да? Если бы, то есть чем мне не нравится, вот, опять же, Альтецер, чем мне не нравится вот эта христианская история со смертью, Иисуса на кресте, тем, тем, что о, если как бы это происходит, и мы об этом знаем, и это есть нечто такое, что, ну, что не является, о, ну, как бы сказать, проблематичным, mm -hmm. как вот эти два несуществования, которые невозможно различить, то в общем-то мы мы поставлены в ситуацию, как бы сказать, принуждения. Да? Ну, то есть, представляете себе, кто-то взял, а не просто кто-то, а Бог взял там, и умер за вас на кресте. Ну как вы после этого будете жить? Да? Ну, в общем, как бы, и, собственно, становясь на позицию Бога, если Он действительно хочет сделать это свое самопредотвращение идеальным, он должен сделать так, чтобы оно было неотличимо от простого несуществования. В противном случае, да, это всякий раз будет рождать ресентимент. Это мы бесконечно будем попадать в ситуацию, что мы вместо того, чтобы принять его дар, свободы, мы начинаем строить ему какие-то храмы, поклоняться и, в общем, от этого дара разными религиозными способами отказываться. И если это не было его желанием, да, то, в общем, у него получилось все наилучшим образом. Нет, ну там же было преображение, а не с... нет, нет, мы от этого отказались. Так, это нет. у нас условия, у нас, э, да, ну, в нашей аксиоматике да. этого нет. Да. Но, Хотя значит, я понимаю, что так дело -то там, в том, там... что вот, я хочу просто... Вот, действительно, атеизм, он, вопрос о смерти, так сказать, еще, он его сделал техническим вопросом. То есть, она появилась, вот, но этот вопрос можно с того решать, вот в чем, на мой взгляд, тут пафос. В каком смысле? Ну вот чем наука занимается? Она занимается там, продлением жизни, перспективе вечной жизни и так далее. Вот до этого так вопрос вообще поставить даже было нельзя. И в этом как бы вот положительно, сказать. Потому что, например, если вы просто атеист, ну какой вы свободный, если вы там, ну, сколько вам лет? Ну чуть некоторое время, куку -ку и все, А скажем, у религиозного человека такой проблемы нет. Свобода Он... же не в том, чтобы там не умереть или просто... Ваша подольше. свобода, она, так сказать, разобьется о смерти. Так, и ну это и хорошо. Это, вот, понимаете ли а? да. есть ваши условия? свободы. Нет. вот а то нет. и дело, что тогда эту проблему можно снять. Ну вот для но религиозного человека... Проблема но... ⁇ это залечивание как раз вот этой религии. Да, почему? Нет. но и вы не понимаете, что разница? для религиозного человека нету смерти, а для атеиста она появилась, но раз она появилась, значит ее можно снять как раз для религиозного человека смерть появилась а для а религиозного для человека, человека это переход в какой-то истинной жизни, если вы хотите знать угу. И я потом... недавно узнал, что рая нет Вот а Можно уже переходить к критике там. Ну или, давайте да? я как бы завершу данный. Да. Ну на да, да. Да. Слышим, чем все закончилось? Да. Ну, ну, в общем нет. Я практически уже все сказал. Я только хотел заострить внимание, что для меня вот вся эта конструкция важна именно тем, что таким образом, то есть я вижу проблему атеизма, проблему атеизма в том, что он как бы совершает некоторую несправедливость в отношении Бога. То есть если вот это несуществование, простое несуществование неотличимо от вот такого самопредотвращения, то когда мы просто отрицаем Бога, где у нас гарантия, что мы не совершаем вот некоторую неблагодарность? Ну вот ее нет. И что было бы душеполезнее в этой ситуации? На мой взгляд, душеполезно благодарить. При этом вот эта благодарность в ситуации, когда э, вот эти несуществования неразличимы, на мой взгляд, она свободна как от чувства вины, как от чувства долга, э, так и а, от чувства оставленности. Если мы строго удерживаем все те э, логически парадоксальные схемы, не проваливаемся ни в... Э, э, э, э, как называется Создания мира. Не в креационизм, да, не, в, не, не в другие аспекты теологии, не в простой ответ Если мы все это удерживаем, то в общем мы способны, способны этих бед избежать. Вот о, то, что я хотел сказать. Давайте как бы повторим вот эту как да. рам рамку эпистомологическую, mm -hmm. чтобы сразу не улететь в другую сторону. Да. Значит, у нас Бог дан, ну, как вещь в себе, да. и, соответственно, его несуществование – это чудо. Да. И, то есть, этический вход – это просто благодарить несуществ, удивляться несуществованию Бога потому что мир не имеет оснований. Да. И тогда у нас выпадают все вот эти традиционные методологические штуки – исток, натуральность. И соответственно тогда мы тогда мы можем мыслить контингентность, то есть вот как бы да. нечто произошло, тогда да, да, да. история потому, для потому нас Потому что события, mm -hmm. да, вот mm -hmm. если у агампина одно одно событие с большой буквы, оно делает невозможно все остальные, все остальные как бы становятся такими, вот, то есть, как он говорит, призвание все призвания отозваны. Призывом, то в случае, если это было не событие, то есть, если события не было, то в общем все события возможны. То есть действительно возможна история, да, извините. А, да. то есть, это как раз это, все имеющие как не имеющие, плачущие как не плачущие, да, да, да, да, да. А, а, Это и... вот если зов есть, а этап, если зов да. а нет. Но тогда плачущие это истинные плачущие, да, да, да, и имеющие да, истинные имеющие. Да, да, да. То есть ну, нужно это как-то вот уточнять или разъяснять. Потому что там у Агамбана это достаточно интересное красивое место. Он говорит про то, что апостол Павел, он, он разбирает первые 10 слов его послали Первые 10 слов. И там просто вот, что апостол призван. И он говорит про призыв что это за призыв, и отмечает, что это такой призыв, ну, то есть, что его переводит, э, по-моему, Лютер переводит его как призвание, и отсюда идет вся история протестантизма, понимаете, вот это вот призвание, там, вот моя деятельность, вот я как бы, и так далее. А, но на самом деле там идет очень тонкая игра по Агамбену, а именно, что этот призыв, божественный призыв, он всякое призвание, Отзывает. Но отзывает каким образом? Вот этот плачущий как не плачущий. Там написано не, не так, что плачущий как и не плачу числитно. Да? Здесь не противопоставляются две, две сущности, две ипостаси. А там написано плачущий как не плачущий. То есть внутри любой, любо, любого сущего, внутри его сущности. Происходит вот такой отрыв от самого от, от себя. Всякое призвание, всякое дело, всякая стойность, она остается собой и в то же время перестает быть собой. Она как бы подвешена. Вот. Она лишена своей, своей значимости, поскольку произошел вот этот призыв. То есть мир, он как бы вот оказывается таким. Э... То есть каждая вещь, каждой сущности происходит такое освоение. Чайник, как не чайник. Извините. Вот. И а... в смысле, он больше, чем чайник? Нет, он в том-то и дело, что не больше, а скорее меньше. Он вот. замкнут в своей форме, в форме своего. Ну, он нет, нет, он не является чем-то иным, чем чайник. Он не является там кастрюлей или ничем чем-то. Он просто как бы. Ну понимаете, вот я здесь живу, да, я по-прежнему гончар, а ты еврей там буквально говорится там, про евреев, там, про кого-то проплачущего, да. но это уже все не важно. Мы живем в мессианском времени, вот, все это уже не важно, да, мы, мы должны жить так же, как жили, мы должны, так сказать, доживать это время, но это уже не имеет значения, вот как-то так. А Ну, потому, потому что, что в возвещен... впереди, впереди что -то. Ну да, апокалипсис Жизнь, как жизнь, как жизнь. То есть отсутствие Бога накладывает на нас огромную ответственность. Да, да. А, а, это вот я а. про Гамбина говорю. А. а как бы... А то, то, что я разделяю, и я чувствую, что и вы тоже это делаете. Вот. Наоборот, надо а, вернуть значимость миру, вернуть как бы значимость всякому вот этому призванию, да? а, Тем самым, что что положить в основу не события, а вот это не событие. Так, так ну я опять прорвал эту логику, да? Положить нет, у меня вопрос, субъект. а как история входит? То есть, если нет события, то история входит как такой мессионический коридор разных форм без своего источника. Да? Ну, получается, что так, да. да. Ну, то есть, как-то так. Но источника тут точно нет. нет здесь скорее возникает пространство разворачивание разворачивания... Воля, да? То есть человек обнаруживает себя в безосновной контингентной реальности. И мессианство заключается в том, что он должен э, вот эту бессмысленность и бесконечность и безосновность сущего э, определенным образом преодолеть. Mm -hmm. То есть э, э, здесь мы центрируемся на самом субъекте. То есть перед ним сразу встает задача, что он как мы обсуждали вот в случае мису что вот есть контингентность мира да? но есть субъект который ее фиксирует а он не тождественен этой контингентности то есть он разворачивает некий смысл задача отвязать смысл от абсурда бытия то есть преодолеть бытие и ее трансцендировать В христианстве на месте контингентности стоит зло Ну да. и проблема теодицеи вот или проблема э беззакония да но вот есть что то что можно вокруг чего может может гулять мысль а вот здесь как-то вот в этом месте э -э, такому сугубо человеческом вот я вот чувствую вот, вот пустоту потому что вот эта ответственность о которой э -э, антон ты, ты говоришь она точно так же у религиозного человека да, у христианина как же? Почему же безответственность? Просто вот. Я же не говорил, что у религиозного человека безответственность. Я нигде такого не, не говорил. Я да. и не говорил, но ты подчеркивал. У а... него другие проблемы, понимаете, у него гиперответственность, у него как бы вина, у него долг, у него это не ответственность, которую он берет на себя нет шанским жестом. Понимаете, а у него это всегда как бы, ну, понимаете, кто-то умер за вас на кресте. Ну, конечно, ты будешь тут ответственным. Слушайте, ну, ну чего вот ну, так вот ну, ну, да. он во Это грубо звучит. А, или, а можно, ну, можно вынужденная инспирированная извне то есть, да, а да, да. Он он ну, Антон, можно вот тогда я выскажусь по этому поводу какие, критические <свист> замечания. Ну, во-первых, мне очень понравилось это прежде всего э, оригинальности постановки вопроса, да? Хотя я об этом уже знал, но тем не менее, э, вот. Сколько уже прошло, там примерно год я об этом, э, и как-то вот до конца опровергнуть тебя не могу. Тем не менее. Тем не менее. Что теперь мне не очень нравится. Во-первых, мне кажется, что у тебя в твоем рассказе, ну, по крайней мере, вот в устном смешиваются две вещи. Вот, собственно, антология, христианская антология, да. И вот э, мифопоэтический нарратив, то или иной в данном случае христианской религии. Это все уже немножко вот, разные вещи, понимаешь, да? А у тебя происходит смещение, смешение, Поэтому я бы тебе рекомендовал эти вещи категорическим образом разделить и свой мифопоэтический нарратив уже потом выстраивать вот как-то уже после этого, потому что тем не менее. Получается, такой может быть очень даже и неплохой нарратив у тебя. Вот, это первое. Второе, возвращаясь к антологии. Но ну, вот должен тебя огорчить, вот ты говорил, а не что? Да? Ну, вот исходным не что, которое там себя пробрасывает и прочее. Ну, так вот не что? это и есть единое. Это? Чего Понимаешь, да? Что? Ничто это единое. <смех> вот здесь голова. Это две стороны ты, одного? Длина? Или <смех> ничто, или единое. А, единое Потому что, единое. что это, это ничто это ничто, это неразличимость. Точно так же единое, это тоже есть неразличимость. Отсутствие развлечения. Да. Здесь как раз есть важный Но... момент, что мы все равно, когда говорим о ничто, мы остаемся в рамках онтологического дискурса. Ну, значит, а ля... да, да, да, да. она должна выйти за рамки антологии. Потому что, когда мы постулируем, что Бога нет, это антологическое утверждение, его несуществование или его существование. Это некое вот такое переливание из бытия в небытие и обратно, которое ну, давно известно там в разных традициях. Здесь, здесь как бы вот да вот все вот, ты очень верно подчеркнул вот я не рассказал может быть в смысле рекомендации может быть вот я сказал что нужно разделить антологию и этот самый нарратив а может быть вообще антологии троне надо а выстраивать вот как-то вот такой нарратив сначала попытаться не касаться вот этого не и ну, ну, да Будет... Вот, и, и еще, а, да, еще последнее уже будет. Вот я сказал, что Рао а нет, да, это э, к тому, что, вот я услышал, что какой-то тупик там закончилась, это самая теология и прочее, у меня это совершенно другие впечатления, вот, от, о развитии <связь> <связь> теологической мысли. Просто она становится более серьезной. Если мы вот вспомним на самом деле, вот нам кажется, что христианская церковь там две тысячи лет, да, и уж они, они, они уже все выдумали, да, и уже ничего нового не, не выдумаешь. Ну, вот я должен сказать, что мысль-то тем не менее движется, реально. Я не спорюсь, Понимаешь, конечно. более того, я э... о том, какой есть. Ну, то, что было продумано, то, что было продумано, давным-давно. Оно вот всплывает как-то сейчас и осознается. попытано. Они же в массе свои безграмотные люди. Это я так э, говорю по, по собой Поповского рода, да? Там были меня. Вот. Значит, рая нет. Недавно случайно прочитал ЖЖ, Шоу Уфлина. Там он в дискуссии уважаемый Бенев участвовал из нашей русско-христианская академия да вот они обсуждали проблему там одну но неважно какую там статья вышла пошеплена и замечание Максима исповедник это выдающегося богослова и философа так вот да можно интерпретировать так что рая рая вот а рай это и есть вот могу, скорее всего вот рай, вот это иное то иное что вот не едино и не Бог. Так вот, его не было рая. Рая не было, потому что там этот Максим Исловедник убедительно доказывает, я не, не берусь сейчас это передавать, но мгновенно произошло движение. Движение или в одну сторону Адама, да, или в другую. Невозможно э, покой, и обожение уже, да? Покой невозможен, он там с органистами спорил. То есть изначально вот это движение или к Богу, или от Бога. И вот оно пошло от Бога изначально. То есть вот того рая, который в нарративе биб библейском, он не существует. Он не существует. Вот это на самом деле меня это восхитило, потому что онтологически, когда там рассматриваешь. Э, там чистый платонизм и, и плат, платоническую антологию, то вот так это, в общем-то, и получается, что бытие, вот наше бытие, сущее бытие, да, в котором мы находимся, это уже следствие. Следствие Следствие того, что рай то кончился. Рай кончился вот одно иное. есть одно, то есть нет одного. Как одного? Нету. Библии, но оно бросило себя происходит. до иного, различило. Да, иное, да? И вот тут возникает метастабильное состояние. Чем иное? Хуже, чем одно. Чем абсолют. Чем хуже? Да ничем. Потому что нет третьего. Понимаешь, да? Вот проблема. А, в чем тайное беззаконие заключается? Почему? Без иного, без рая вот этого, без этого райского мгновения не могло бы начаться бытие. Потому что для того, чтобы возникло развлечение, необходимо третье. Ну понятно, но видите, проблема Я... в том, что это Я... ну, все время вот, получается. Устанавливается уже... сущее да? Да, да. да. И вот... это все получается, как гигельянская вот эта перспектива у вас, единое, иное, вот оно начало разворачиваться. Ну мне не хочется такой истории. Вот. Я как бы в общем-то. Это, это просто мы вынуждены <coughs> какие-то прочерчивать да. этапы. Понятно, что это нужно синхронистически наследиться. То есть, например, ну, те я же платовые.. Даже, даже что это логическое, берем... логическое На... последовательность, да, да, а не историческое. Есть, но даже если мы берем классический платонизм, вот даже вот если мы убираем иной, да, то все равно там есть как бы три движения. Движение э, исхождения. Э, то жесткость себе исхождение и возвращение и мыслить платонически это, это удерживать все три момента одновременно то есть мы ну мы описали это как последовательность но по факту мы должны это мыслить как э, такой единый процесс который схвачивает э, всю эту диалектику я заканчиваю я просто э, хочу подчеркнуть что своим примером я хотел показать вот разницу между нарративом и он и строгой, в том числе и христианской антологии, понимаешь, да? И что вот эти вещи вот лучше не смешивать, поскольку разобьет пух и прах сразу. Ну здесь тогда и понятие рая тоже нужно развести, ведь рай же был. Рай – это то единое, то состояние, ну, все единства, гармония, там соборность и так далее. То, что в мифологии описывается как некая мифическая страна, да. Там Остров Бессмертных, Авалон и так далее. Золотой век. Да? Да. И потом пошел процесс исхождения. И дальше есть две стратегии а, у человека. Либо он а, всеми силами пытается вернуться да. обратно туда, да. либо он а, верен иному, которого еще не было. Да, я Адам выбрал изначально неправильное направление, но мы, мы это можем утверждать э, по факту нашего бытия. Отметне Райский. Я только отвечу. Слушайте, вы, мы, вы... а, да, мы, Слушайте э, мы же не можем. Меняем... Давайте коротко я, я просто вот на один момент, да, иначе разобью. Тут недавно как бы тут один э, неизвестный мне человек комментировал. Один из постов, потом мало пришла и уже комментировал. И он там, допустим, говорил, ни в коем случае не употребляйте, два раза повторил, ни в коем случае не употребляйте имена, там, Маркс нельзя употреблять, еще что-то. И я так удивился этому. То есть, из какой как бы ситуации говорите, иначе разобьют? Я думаю, что мы как бы здесь общаемся и здесь и вообще. И надо просто использовать все способы, все доступные как бы, способы, чтобы донести что-то. Антологию, миф, миф, миф, там не знаю, мифопоэтическая, как бы. Просто ну, да. задействуй все. Вот. Если что-то удастся, если, так сказать, понимание состоится, слава богу. Вот. Если ставить себе задачу строить какую-то стройную теорию, некоторые изложения, которые будет выдерживать, это совершенно другая, другая задача. Я не верю, что она ну, правильная. Я же об этом и сказал. Можно вопрос. Можно вопрос? Да. Я недавно смотрел фильм BBC по поводу универсума, как там черные дыры, как они эволюционируют, взрываются, и в конце концов наша галактика должна исчезнуть. И посмотрев этот фильм, у меня было ощущение, что. В моем обыденном сознании я там пытаюсь выставить причинно-следственные связи. Если я атерист пока на уровне обыденном, и все процессы, которые были на экране, они видны иметь какую-то причину. А эта причина имеет еще какую-то причину. И еще причину. И выстраивается тут же дурная бесконечность которые обыденное сознание то есть в его форме, приводит к какому-то абсолютно, как и вот, mm -hmm. ничто это единое, то есть к Богу в таком профанном смысле. И тогда вешается огромное количество мифологии вот про рай, весь весь весь весь весь весь весь весь воспринимаю, весь а весь воспринимаю, слабость вообще человека, который поставлен в таких условиях, он дрожит, не теряет состояние э, духа и выдумывает вот такие феномены. Э, и поэтому мне намного ближе здесь заменить вот это слово Бога реальностью. И тогда здесь намного проще будет не который говорит, что весь себе реальность, она в принципе недоступно. И, и поэтому то, что мы находимся, оно всегда контингентно, то есть произвольно. И поэтому в этом контексте искать какие-то ну, структуры, какие-то сущности. Но это бесполезное занятие. Это от слабость, я всегда. Поэтому мне. Очень близок к теме, что реальности нет, или, как вы говорите, Бога нет, и что это именно имманентные свойства, это реальности, что ее для нас нет, но обвешивать ее какими-то помощными декорациями, мне кажется, это... Но видите, сам Иису, он осуществляет же хитрую процедуру, он тоже как бы вот примерно... Ну, то есть, почему я написал спекулятивный атеизм так достаточно нагло, да, потому что, в общем, к некоторому похожему финту я отсылаю. Он берет вот этот вот тезис корреляционизма, что ничто не дано иначе, как... Через, вот эту, через посредство субъекта, не совсем корректно, в общем, корректно это выразил, понятно, что имеется в виду, мы уже знаем, что такое корреляционизм. И э, стоя на этой же точке, переворачивает его так, чтобы обернуть его против самого себя. Тоже достаточно как бы известная история, да, но в общем обнаруживает в нем некоторые возможности. Э, что-то еще сказать и куда-то еще двинуться, и как-то все, как-то ситуацию разомкнуть. Точно так же, как бы, на мой взгляд, да, я пытаюсь вот говорить о несуществовании Бога, не как о простом несуществовании, а как вот о, о иных возможностях, включенных в, не, в это несуществование как о неких неразличимых возможностях, которые, в общем, всякие расхлопываются, но. В общем, в мысли мы их можем различить, а значит, они что-то должны значить. И вот у меня сразу тогда в связи со спекулятивным атеизмом. А да, вопрос. А что такое, а, здесь э, э, э, это значит, что у нас э, нет истока, у нас нет нарративной логики э, трансформации существования от истока к совершенству. У нас есть не, изначальная неопределенность. Что? Бога нет, это чудо. Это да? нет. Мы оставли, остаемся на неопределенности, да? на чуде неопределенности. Да? Если мы не можем поставить существование Бога, значит мы можем поставить чудо неопределенности. И тогда у нас нет существования, тогда у нас нету традиционного нарратива воплощения и, в принципе, может быть, даже эволюционного. Но у нас, но у нас тогда получается другая форма воплощенности. Да? Вот как воплощенность динозавровыми Ису. То есть воплощенность – это не то, что было когда-то дано в виде э, истока, а потом двигалось-двигалось, а это то, что может возникать в результате каких-то действий, совпадений, колебаний. Но это не значит, что у нас нет реальности. Да? У нас mm -hmm. Бога нет, э, а реальность есть. И дальше оказывается, что это реальность. Бога реальность – это там где, В этой рамке что... нет. нет, нет. Ну, просто традиционно Бог мыслится как исток. Да, Некое единое, которое запускает да. развлечения. Да? Почему? Это, да. это какая-то искаженная формировка, что есть линейное время, есть начало. Это все антропоговые, это все другие. Да, да, убирай. Да. А мы, их используете? Используете? мы их убираем. Мы их убираем. Мы их, смотрите, мы сначала, mm -hmm. в чем mm -hmm. я там, когда с Сергеем поговорил, вот написал вот, это, тезисы этого... Ты, да, первый тезис этого спекулятивного реализма состоит в том, чтобы вернуть Богу Его абсолютное, тотальное всемогущество, принять его всерьез. То есть никакой там. То есть мы все вот эти все ошибки, да, так сказать, не ошибки, все вот эти антропоморфные заходы в классической теологии мы должны их принять. Чтобы после этого. Заявить, что а? мы такие, чтобы вернуть там какое-то всемогущество. Ну, я думаю, разноображающие. Ну, в том плане, что... Нет, есть некоторое количество теологий слабого Бога, да? То есть такого Бога, который, как бы, в общем, он словно... Пассивен. Он там, не знаю, он разного рода деизм и так далее. А здесь надо бы сказать, что если Бог есть, то он вот все-таки всегда такой, это вот там царь, это как бы, это тотальность, это всемогущество, и после этого мы уже начинаем свой ход, мы говорим, что именно поэтому, именно поэтому, что он, ну, пользуясь вот этими метафорами, да, метафорическим языком, да, Достоевского, да, если есть трон, то именно тот, кто достоин на него сесть, он на него не садится, понимаете, то есть, и, ну вот, вот есть, есть как бы трон мира, да? И Бог это тот, кто единственный достоин на него воссесть. Но именно в силу своего достоинства он на него не садится. И, в общем, это другая как бы перефолити. Вот как раз всемогущество и тотальность, оно может быть выражено только как нетотальность. Да, да. То есть да. Мир ⁇ это выражение всемогущества Бога, как отрицание этого всемогущества. Да. Но, и, э... и, и никто другой, кроме Бога, на такое не способен. Мы должны вот это тоже понимать. Ну, да. да, но с другой стороны, опять-таки, возникает вот этот парадокс, связанный с Миису. Когда Миису говорит о контингентности, он не является этой контингентностью. И в этом смысле у нас есть четкая прямая связь субъекта и его сознания вот с этим самым отсутствующим Богом. Потому что. Если мы способны дойти до мысли не основания, хотя мы всеми силами к ней стремимся, и контингентности, то это значит, что в нас есть некое иное, которое позволяет нам это сделать. То есть, да, то есть в принципе, задача новой теологии это перевести ее из антологии в гносиологию. И фактор сознания здесь является главным. Меня всегда поражало во всех этих вот а, а, раз. разборах, что ну, <laughs> во всех этих разборах, что в принципе всегда речь идет о ну, каких-то вот внешних нам вещах. То есть вот фактор сознания он как бы не учитывается. Мы говорим о битье, об онтологии, Бог такой, Бог существует, не существует и так далее. Ну, а, из какой точки все это мыслится, вообще никто даже не говорит. Да? И в этом смысле вот первая травма, это травма сознания, ее обнаружение, она вводит вот эту асимметрию. То есть бытие в себе как единое, оно абсолютно самотождественно. Появление сознания, оно смещает а, этот принцип, создает вот эту асимметрию. И человек как бы расколот между вот этими двумя началами. С одной стороны он хочет вернуться в единое, да? с другой сам принцип сознания уже вводит асимметрию. То есть, вот, как бы нестабильность существует потому, что есть сознание. Как бы, самим фактом вообще того, что я мыслю, я создаю вот этот как бы, парадокс существования. Но сознание не обязательно человеческое. Не обязательно. А машинное? Ну, я не знаю, я пока не вижу никакого машинного сознания. Нет, ну, нет, Это вообще, чтобы этот парадокс преодолеть греки и считали космос. Живую. Космос — душа. Душа — космос. Вот. А человек Кстати, как элемент, ну, ну, да. то есть они, они просто сняли этот конфликт. Да. Наверное, несколько наивный вопрос. Mm -hmm. Чувствую, что он наименее образован среди всех присутствующих здесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, как бы классическое правило логика. Mm -hmm. если, uh, Объясняешь, что-то не вводить лишние сущности без, угу. без необходимости. Да, но здесь, я говорю, оно здесь нарушается. Вот, вот. я совершаю и... две логические ошибки, как минимум. Ну или, или по, край... по крайней мере, одну вот, одну. вот этот вот вопрос, что Бог на Бог это надо своим... Э Всемогуществом предотвращает сам себя да, и да, таким образом да. не существует. Но вместо этого можно просто сказать, что он не существует. Да, совершенно верного права. Я говорю про то, что здесь есть неразличимость. А для чего Если его он просто работаете? не существует, почему есть нечто и ничто, как не надо так. Никто не ответил на этот вопрос, а вы так спрашиваете. здесь Ну, просто Нет, здесь присутствует определенное действительно логическое противоречие. И, в общем, как бы к нему там надо привыкать. И я думаю, что там за двадцатый век, а может быть и раньше, на самом деле, философия, она как бы привыкала жить в таких вещах. То есть. А философия это наука вообще. Ну, Не наука. Нет. Это нет, философия. <свеч> ну просто имея противоречия, его нужно стремиться разрешить, а жить привыкая к привык жить. Стараясь привыкнуть к противоречию, это все равно, Нет, что, это это все равно что как да. в дореволюционных семинариях говорили семинаристам, mm -hmm. что троицу невозможно объяснить, не нужно просто видеть. Да, да, вот да, да. Но видите, тут привыкают не как к чему-то плохому, да, а э, войти в него как, как что-то плодотворное, вот скорее так. То есть гораздо перспективнее да, мыслить и пытаться удержать это противоречие, чем скатиться в два как бы возможных полюса. А какие здесь возможные полюсы? Что Бога просто нет, и что, допустим, Бог был, потом себя уничтожил, и теперь его нет, и мир идет. Вот, вот. А третий вариант, что Бога просто никогда не существовал. Это первый, да, я его назвал, да. То есть, вот, а. вот просто Бога нет, и значит никогда не существовал, потому что он вне времени у нас всегда и так далее. Вот. И второй вариант, вот он как бы был, потом, <как> потом его нет. Вот. И, Но, и да. тот и другой не удовлетворителен для наших целей. Поэтому нам нужно мыслить странно. Отсутствующий Да. делает нашу реальность более полной, более насыщенной. Если мы выбираем только один вариант, мы объединяем из себя, в том числе, и нашу реальность. Простите, если философия, как и какая-то другая наука, занимается поисками истины, она не ставит перед собой цель доказать что-либо что было бы приятно доказать и было бы комфортно если бы удалось доказать она ищет и зачастую приходит к выводам которые отнюдь не э, приятно но если э, приятны нам но если они как бы ну, вот, пришел, не бы эти истины на данный mm -hmm. момент истины в религии по носу, по ну, как раз вектор к истине, он, есть хороший критерий, приближаемся мы к истине или нет. Если нам это не нравится и мы всеми силами это отрицаем, значит мы близки к истине. В этом смысле вот, мы, например, на лаборатории обсуждали вот, вопрос парадоксов, какие есть парадоксы и так далее. И мы там ввели развлечение, что только 1% людей, столкнувшись с парадоксом, идет внутрь парадокса. Все остальные могут создавать очень сложные интеллектуальные конструкции для того, чтобы доказать, что парадокса нет. Да. Это настолько ужасающая вещь, что большая людей просто отказывается иметь это дело. А вы наступите еще парадокс. Ну, <сık> я, по крайней мере, пытаюсь двигаться в этом направлении. Ну, <Но> это уже <сık> <сık> не решается. А, <вот>, а, вот, а вот еще что я хотел. Антон, давай вспомним, чтобы когда-то были физиками. Да, Ну, в таком разговоре, тем более, когда многим понравилось чудо, надо бы опуститься на бешеную Землю и вспомнить теологию физики, современную, а именно инфляционную теорию возникновения Вселенной. Вот, и мне кажется, что, ну вот будем рассматривать метафорически, естественно, не как физики, а вот то, что мы слышали когда-то об этом, да, о а чем мы слышали, мы слышали, что вот вселенная расширяется с ускорением, и был некий очень важный начальный этап, собственно, перед взрывом, собственно, перед взрывом, вот, он длился там, я уж не помню, сколько там, каких-то долей секунд, вот. Но он был очень коротким, и во время которого и имела место вот эта контингентность. Подчеркиваю, именно контингентность в прямом смысле этого слова. То есть могла возникнуть любая Вселенная. Более того, некоторые считают, что вот, вот, вот эти из, э, вариации э, вот этих пузырьков физического вакуума в этот период времени различный. они привели к тому что на самом деле вселенных много миров много и там какие-то там черные дыры это есть вот, через, через них может туда прыгнуть или как-то иначе но смысл в том что э, не было ничего однозначного вот, вот, с точки зрения физики вот именно mm -hmm. тогда да. то есть некая вариабельность была и с другой стороны, современная физика не отвергает исток. Исток-то один, вот в чем из один, один, а вариантов много. Это в квантовой физике исток один. Ну как, это в теории вот этой космологии. Нет, Причем, понимаете, когда там доходят до этого предела, а за ним неизвестно что, да. Потому неизвестно. Что да, много, потому неизвестно. что за ним как бы ну, То, то стена, чего нет. Ну, про... непрозрачное, за которое неизвестно что. Вот. Естественно, люди-то все у нас как бы с тем бэкграундом, с которым мы все, да, с христианским. И начинается вся эта история про исток, какой-нибудь Хокинг, вот, начинает писать про Бога. И это все настолько, ну, как бы сказать... Попса. Да. Ну это ужасно читать, это невозможно, да. В этот момент хочется сказать ему остановись, подожди. Да, Все было же так хорошо. Нормально да. же общались. Но да. нет, я, я хочу сказать другое, что с этой точки зрения, вот самая популярная надо сказать, физической теории возникновения Вселенной на, по-моему, вот, на сегодняшний день, да? А, а многие считают, что вот что там еще поверят, Правильно. уже и, и докажут. Угу, угу. Вот. И с этой точки зрения, можно, и, вот э эту и теорию можно интерпретировать вот. из своей твоей точки зрения, потому да, что вот этот исток, которого нет, и которого никогда не добраться, в его нет. Более важно то, что его нет и в смысле творения, потому что вот этот промежуток, в котором из пузырька возникает э, Вселенная, да, и причем э, разные могут быть варианты, некоторые неудачные, умирают, из других получается то, что вот мы имеем да, сейчас перед собой. Так вот это, вот тот усток, собственно, вот к этому творению это он непосредственного отношения не имеет. Он задал нечто, вот может быть тот самый проброс самоотрицание из которого потом и возникло то к чему он отношения не имеет и вполне возникло контингентно. он имеет отношение к отрицательным образом да, ну, да. Ну, я тут только хотел бы вот что сказать как как физик да? ну, и как тот кто сейчас вот некоторое количество сообщений написал про там, математику физику и философию мне не нравится идея, как обычно это делают, а именно берут некоторую физическую теорию и начинают ее интерпретировать в философском ключе. Вот. То есть мне кажется, это малоперспективно. Мне интереснее, там, допустим, какие-то ходы вот, методологические той же физики или той же математики выуживать и, так сказать, из-за переносить на поле философии и обнаруживать что-то, может быть, новое или что-то достаточно не новое, но то, что недостаточно закрепилось. И скорее интересно наблюдать, как физики своровали очередной мифологию. Но... Нет, это <свят> когда они вот начинают Тут интерпретацию. физики современной возникают те самые теологии. Да, да, Да. да, Понимаешь? да, да, да, да. да ну ну все, вот да. я там сейчас об этом пишу в Фейсбуке, да, некоторое количество послов у меня на эту тему есть. И вот в частности, там сегодня ночью, не выспался, я писал по поводу там теории переномеров квантовой теории поля. И там есть вот эта интересная история, что мы э, имеем некоторую теорию, в которой очень трудно получить э, численный результат, чтобы сравнить его с, с экспериментом. Чтобы это сделать, надо решение раскладывать в бесконечный ряд теории возмущений, рассчитывать каждую поправку этого ряда. И когда мы начинаем это делать, выясняется, что первые же поправки расходятся, они получаются бесконечными. Что делают физики? Они берут как бы и вычитают из одной бесконечности другую бесконечность. Почему они могут это сделать? Потому что это не просто как бы число бесконечное, а это определенный способ двигаться в бесконечность. Это определенная расходимость, это определенный там, расходящийся интеграл или расходящийся ряд. И мы можем как бы, зная это поведение, собственно, вот эту вот расходимость удалить. Ну, отдельная как бы история, что это можно сделать универсально, допустим, для квантовой электродинамики во всех порядках одним, так сказать, махом все эти бесконечности убрать. И это важный результат. Но вот эта сама процедура, она говорит нам о том, что тут работают с бесконечностями, уже какими-то расходимостями, как, не как, с, не с бесконечностями, не как с актуальными, а как вот с потенциальными, как с тем, что становится бесконечным. И в этом смысле да я предлагаю с Богом поступать так же. То есть надо... Говорить не про несуществование Бога, а как бы э, различать э, различные способы несуществ... э, становления несуществующим. То есть если мы имеем дело с чем-то немыслимым, с чем-то неразличимым, с чем-то там недоступным, с чем-то бесконечным, то надо попытаться открутить как бы, немножко колесо назад и увидеть логику того, как оно становится недоступным, там, допустим, реальность, как оно становится невозможным, как оно становится немыслимым и так далее. И вот эти разные манеры становления тем-то, да? их можно сравнить друг с другом, их можно различать. Это какая-то конкретная аналитическая работа, то есть их можно положить друг рядом с другом. Допустим, бытие ускользает от нас, у Хайдегера. Так, так же оно от нас ускользает, как, допустим является для нас недоступной э, вещь себе у Канта или нет. А что там с реальным улаканом, понимаете? Вот все эти вещи, э, с ними можно поработать и обнаружить. Где мы имеем дело с одним и тем же типом недоступности, допустим, а где с разными? При том, mm -hmm. что э, как бы а не, актуально недоступное нам остается недоступным, и утыкаться в него нет никакого смысла. Вот, И вот то тогда, я... вижу, а, как раз вот этих а да. можно я сразу в проблему воплощения, да? Вот да, да. если мы не считаем, что воплощение было в истоке, то оно переносится вот в эту ну, конфигурацию мерностей да? или не исключений лишнего, да? исключений исключения бесконечности, да? вот как бы тогда мы существуем в регистре ну, существования динозавра. Как бы. ну, то есть логически... То есть я говорю об бунтерносиологическом мышлении. Да? То есть никакое мышление, само... никакое существование само собой божественным образом не установлено в своем истоке и в, своем... в своей полноте. То есть оно разворачивается, разворачивается оно онтогносиологически. То есть для этого должно быть узнано существование. Не обязательно помысленно, но каким-то образом узнано. То есть вот этот спектр мыслимости у нас становится перцептивным, эмоциональным, эффективным и так далее. Но существование узнано, оно как бы себе дано. И тогда, значит, вопрос, а вот эта узнаваемость, это вообще некая технологическая же штука, да, потому что в ней есть то, что изначально отбрасывается, в ней есть фильтры, в ней есть какие-то формализующие правила, взятые из теологии, философии, физики и так далее. Там есть... там ничего нет, никаких слов. Перцептивные фильтры есть, да, и они вполне могут быть помысленные технологические. Это фильтры, да? Что это такое, да? Знаете, я как бы ближе к своей идее. То есть да. таким образом мы переосмысливаем реальность и воплощенность. И она становится онтогносиологической по своему определению. И тогда нам не нужно говорить о там, физике, взрыве и так далее. Тогда мы плюхаемся вот прямо сейчас в нашу реальность, и вся эта логика здесь начинает работать. Потому что все объекты и вся вот эта объектно-субъектность, которую мы собой представляем, она может быть помыслена совсем другим образом. Через то, как она э, технически или там, технологически э, воплощ, воплощается нами, а мы становимся как бы такими продуктами этой штуки, объ, э, э, самообнаруживающимися объектами. Mm -hmm. И э, э, я правильно понимаю эту логику? Потому что если э, это э, в этом направлении мы двигаемся, то у нас очень много получается всяких этических и политических ответственностей. Ну да, да в общем, все они на нас. Да. Вот, они все, все на ну, нас. Правильно, постулирование контингентности позволяет разворачивать конструктивистские статусы. <как> Потому что э, тогда мы, если нет предустановок, то тогда мы можем как угодно вмешиваться в эту реальность но ну. тогда никак угодно, потому что, во-первых, конструктивистская линия через двадцатый век уже много набила шишек, потому что тогда вопрос о, э, ш, э, какая технология конструктивизма Когда я есть... там писал еще изначальный текст, да, который выкладывал, вот, для меня очень важно было подчеркнуть, что вот в этой ситуации, так сказать, отсутствующего Бога важно не провалиться в вот этот классический атеизм с тем, чтобы человек не встал на место Бога. То есть это место должно остаться пустующим. То есть действительно, как бы, вся, так нет какого-то внешнего основания, да, как да. да, ну, в общем, да. То есть ни в коем случае нельзя делать вот человеком, человека тем самым основанием последним. Да, который, э, который заменяет то основание Бог, которое было. Но человек, как бы, и, видимо, только он, да, на обратный ход, да, может э, это место охранять, понимаете, вот как-то вот нести стражу там. То есть здесь, в принципе, возможно, даже определенная религиозная практика, служение. Вот. Надо вот это пустующее место оборонять. Потому, что, да, да, потому что <смех> все его стремятся занять. Вот мы все время наблюдаем, как сказал Артем, да, вот эта борьба в воль. Вот, вот этот трон, да, он не занят, на него, сейчас, Анатолий, да. На него не сел э, вот, так сказать, тот, кто достоин, но те, кто недостойный, они так и, так и рвутся туда. Да. Вот я хочу вернуться к этому трону. Все-таки то, что мы не схватываем, так реально себе, просто это не схватывается языком. Как ведь язык это знаешь, Нет, ну как языком мы и... как раз это сказали, вот произнесли, все, с этим все нормально. Мы когда начинаем.. Если Алла говорит про официальность, это уже будет там концептивные фильтры, то есть это по Концепт, это некие человечная структуры. Это так говорите, будто язык существует для познания. Нет, это небоскровно все-таки. Uh -huh. Если реальный Бог или Семей не схватывается человеком в языке, хотя. Есть математика, которая говорила, например, из одной бесконечности, можно вычитать другую бесконечность. Что нам людям с нашим языком не схватывается. Если считать, что математика, математика это язык сам по себе. Это не наш язык. С своей внутренней момент То тогда, мне кажется, когда вы говорите, некоторые опасные, что Бога. Бог отсутствует на этом троне, но человек должен охранять, чтобы самому его не гонять. И мне кажется, что человеку нужно все-таки принять то, что он потерял давно свое место, И Ничего ему уже не положено охранять. А место для ему других в частности, как я говорил про машины, компьютеры со своим математическим языком. Ну, может и так, да. Но я, я бы хотел себя немножко самого поправить. Главный да. прецедент как раз на эту постоимость. Да. То есть охранять, то есть нет такого, чтобы мы, нам было, опять, опять же, завещано охранять, нам было предписано охранять. То есть, как бы можете охранять, можете не охранять. Но, но если то, не будете охранять, вас ждет забрема. Ну, если не будете охранять, вы как бы можете самим себе навредить. Ну, как обычно, в общем, конечно. Христианской... Вы скорее просто ищете. Ну. Вы Ставки выше гораздо. <связать> как выглядит? Да. Ну, ну потому что если мы сами, как если мы перестанем охранять, мы сами займем этот трон, да, и начнется вот то, что начнется, если человек, как бы, ну, то, есть то против чего давайте смотреть так, то против чего выступает обычно э, э, верующий человек, когда он критикует атеизм, он опять же выступает против того, что э, человек начинает мыслить себя как Бога. И начинает распоряжаться миром, да, вот распоряжаться как бы так, как Бог им распоряжается. А к чему это приводит? А это приводит как бы, к плохим вещам. Вот хотелось бы эту критику атеизма сохранить и поддержать в этом построении. То есть пройти как бы вот по этому лезвию. Да. Мы критикуем религию за вину, за как бы, оставленность, за, за долг и прочее. Но мы критикуем и атеизм за некоторое.. Вот, ну, не то чтобы самонадеянность, но, в общем, за то, что он, а на самом деле, место-то это, место, которое занимает, на которое водружает человека, заимствует из того, что отрицает, вот в чем дело, да, то есть он, как бы, совершает такое некоторое двурушничество, вот. А откуда вообще тызм-то? по Из древней формы теологического мышления. Ну, потому ну, вообще как бы мышление же начинается с э, теологическо-юридических форм и с э, аффирмативных высказываний. Ну, то есть, да, ну хорошо. Высказывания, да, это, это так, это есть, это. Вот перформативная форма. Ну, так да? я пойму, да? вы, то есть как бы. И тогда оказывается, что это вот форма расположения в мире, так, она... Так мне... Про... Про... Про... Как Про... раз атеизм, атеизм, это внутреннее монотеистическое христианское нет, явление. Подождите, вот вы вот, вот, вот. Никаких атеистов в Китае нет. Да? Слушайте, есть, вот. Там для них, вот, вот скажите китайцу, вот проблему. Вот, там, Причем а... без Китая? Я понял, для радость, них это вообще нет ответа, потому что, mm -hmm. понимаете, от, ответить на этот вопрос уже как бы определенно... Можно неврологически, можно и теологически, можно да, еще каким Ну вот да он как-то образом. Ну, ну, ну, нет, Ну, на мой взгляд, вот, например, христианство в отношении там, монотеизма, да, да, да. Ну, но, правильно. оно уже атеизм. Потому что мы mm -hmm. там Троица, то есть это mm -hmm. не совсем монотеизм. Но и в самом атеизме тоже там же. Ну, вот, Должны ну, же быть вот, ну, атеисты. Ну, а и там, кстати, этот атеизм, носит, на мой взгляд, такую циничную. То есть вам нужна как бы истина, она должна быть воздействия. Да, Этаизм возникает э, в результате вот, э, своего процесса. Есть, вот, ну, вот, религия, она же идет в улице. Альтица об этом и рассказывает. Да, да, да, том, и как... вот дальше. Да. Есть, раз он, да. он взялся, но он взялся не низ, и упал. Да. Значит, и он взялся, вот, я считаю, положенный. Ну Это 10%, кстати. Извините, пожалуйста. Короче говоря, атеизм это положенная, совершенно современная форма мышления. она, кстати, родилась благодаря христианству. Потому что до этого, если атеизма было, он носил какую-то такую подпольную форму, какую-то циничную вот. И, ну, и, собственно, а что в связи с этим? Он появился в результате опять-таки гуманизма, так как Христос был и человеком и Богом. Соответственно, значит, у человека возникают права, появляется наука, он выясняет, что мир идет по закону. И, собственно, Отца, отца его переформатирует в понятие материи. Почти ничего не изменилось, кроме одного, что к Богу бесполезно обращаться. То есть вот он мир, как, вот, как вы говорите, контингентный, ну, вот он дан таким, каким есть. И, собственно, дальше промыслить это ну, можно, конечно, как-то фантазировать, ну, да, да, да. Да. Ага. но это все вот на уровне вот этого хокинга или кого-то там, кого там еще. То есть это как бы, может быть, такая модель, может ну, быть, смотри, -то, но, да. но проблемы-то встают, честно. Проблемы-то проблемы остаются. И, собственно говоря, вот главная проблема, значит, ну, я считаю, главная проблема это проблема смерти, значит, она решалась. В рамках религии, ну, либо ну, у нас есть посмертное существование, uh -huh. либо реинкарнация. Uh -huh. И, собственно, не было исчезновения. Вот был вот, все равно какой-то переход. А вот атеизм, он значит, смерть поставил вот, жестко. Uh -huh. значит, она появляется. И появляется именно как такая серьезная проблема, но одновременно эту серьезную проблему можно решить но уже именно как техническую проблему. То есть, допустим, теоретически я считаю бессмертие возможно. Это не значит, что там человек становится как бог или там садится на какой то трон, как вы говорите, вот, это, вот эти все метафоры. Перед ним вот другие, может быть, проблемы. Но в данном случае, так как мы вообще-то говоря наполовину животное и собственно нам смерть достается именно от них, то вот эта проблема она, собственно, остается от да, животных, да, потому что они положенным образом умирают. А что вы ржуте? Так, подождите, если вы сейчас через дупите перепалку, то я не смогу потом ответить. Ну, потому что, собственно, я а думаю, я знаю, что Сайс думает о смерти. Ну, понятно, ну, понятно да. возражение, как бы. В принципе, ну, всем да, да. Это возражение да. понятное, они просто идут из разных мест. Да. А, я, короче. Ну, смерть пришла от нашего животного начала. Вот. Да, все у нас. И, и, и собственно, ржут, ржут, да. А что касается, ну, реальности, вот, то реальность, конечно, сложно устроена. И собственно, атеизм, как бы или материализм, он этим занимается. И по поводу этих, этой самой реальности существует ну, научный, Он очень подход. Он не подразумевает какую-то истину.